Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня у нас будет необычный видеоролик, в этом видео я вам покажу свою одну интересную сделку, покажу сколько профита я получил с этой сделки и также покажу что я на эти деньги купил. Я уже видел подобный видеоролик у коллеги по цеху, РДН, тебе отдельный привет, его видос мне очень понравился, поэтому я решил сделать такое же. Потому что недавно я купил ПК и оказывается то что сумма потраченная на этот ПК как раз таки равняется профиту с одной сделки которая у меня длилась всего лишь 7 секунд, поэтому это видео у нас будет максимально полезным, интересным, обязательно ему поставьте лайк, и если видео не понравится, в, лайк, в конце спокойно можно будет убирать, в этом видео я также вам расскажу принцип пробоев, который у нас работает в последнее время, и надеюсь эта информация вам также будет полезна. На графике мы с вами видим два уровня сопротивления, точнее один уровень сопротивления, который сформирован у нас из двух касаний, это у нас инструмент биткоин, первое касание, второе касание, и также мы с вами видим то что у нас идет проторговка перед этим самым уровнем также обратите внимание то что здесь у нас есть круглое число 21 350 не 21 350 1 и 1 а реально круглая 21 350 в последнее время пробои очень хорошо ходят, если у нас реально есть на графике какая-то круглая отметка если есть проторговка около уровня если есть несколько касаний в уровень и также если у нас имеются повышенные объемы как вы видите в данной ситуации у нас были объемы вот примерно вот на таком вот расстоянии и теперь у нас объемы стали намного выше поэтому чтобы словить хороший пробой нам необходимо увидеть повышение объемов нам необходимо увидеть активный рост либо падение инструмента в данном случае рост позже нам необходимо увидеть четкий уровень сопротивления либо же поддержки и проторговку перед уровнем это все основные факторы чтобы зайти на пробой и получить хорошие импульсы на этом заработать ну допустим мы с вами разобрали первую ситуацию то что да у нас есть инструмент bitcoin есть первый уровень допустим мы могли заработать вот на этом вот движение Однако это движение уже в прошлом Мы его пропустили Есть у нас следующий уже уровень сопротивления Этот уровень у нас формируется на отметке 22 600, Практически круглое 598 Но давайте будем считать это за круглое Потому что все-таки 600 она находится выше Если бы мы 600 пересекли То понятно круглое уже было бы заколото Опять же есть у нас первое касание около этого уровня Далее инструмент становится в длительную проторговку Формируют далее второе касание, третье касание и здесь уже на обновление локального хая можно было заходить на пробой. Некоторые скажут опять же. Можно было заработать, но это все история Но опять же, ребят, если это история, то на этой истории, значит, я как-то заработал Я могу это рассказывать и с вами делиться Есть у нас, опять же, пробой, но опять же, понятно, то, что вы весь этот пробой не заберете Вы заберете, скорее всего, импульс А импульс здесь у нас был на сколько, давайте посмотрим, примерно на 2% Но, как правило, первый самый импульс, он был еще меньше И давайте посмотрим еще одну ситуацию То есть, понятно, у нас был первый выход на 3%, второй выход на 2% я не знаю насколько тут импульс, но давайте импульс возьмем, ну примерно на и 1.2 Далее у нас есть опять же следующий уровень сопротивления, давайте опять же возьмем магнит, чтобы все у нас было четко, смотрим на котировку 24 517. ну если сравнивать с предыдущими ситуациями, то здесь нету круглого Но опять же инструмент у нас активно растет, опять же становится в некую консолидацию Формирует сначала первое касание, второе касание и здесь уже на третьем касании можно было заходить на пробой. Кто-то скажет, ну разве что это за пробой? Сколько на этом пробое можно было заработать? Ну давайте посмотрим. Импульс здесь в целом был на 1.29. Далее мы с вами видим то, что биткоин у нас опять же растет. Опять же формирует уровень сопротивления. Однако здесь уже нету ни второй точки, ни третьей, никакого подхода. Поэтому сейчас нужно наблюдать за шартовыми уровнями. Смотреть как он пробивает. Но опять же я вам рассказал всю эту историю. И понятно, что-то же я отрабатывал. В этом видео я вам не буду показывать все свои сделки на этой неделе. Это будет в следующем видеоролике. А в этом видео мы разберем одну сделку, а конкретно вот эту вот ситуацию. Переходим в стакан и сразу на первый взгляд здесь ничего интересного нет. Понятно то, что мы должны брать пробой, когда инструмент активно растет, формирует какой-то уровень сопротивления, формируется проторговка, повышенные объемы. Но опять же, хорошим условием для пробоя является хорошая активность в стакане. Если она есть, то стоит заходить, если активности нет, то даже с крутыми красивейшими уровнями лезть в этот инструмент не нужно, есть у нас хай, в локальный хай я захожу, как раз таки выставляю свои отложенные заявки именно в этом месте на истории у нас еще имеется один уровень сопротивления и выставил я свои лимитные заявки на закрытие уже до круглого, на основании прошлых пробоев, так скажем я смотрел насколько выходят прошлые пробои, в среднем это было там 0.5 1%, я раскинул и в этот раз также свои лимитные заявки. Часть я расставил около 700 и вплоть до 800 я раскинул свои лимитные заявки. То есть я хотел зафиксироваться на импульсе вот в этом вот диапазоне. Идет хорошая активность стакания. У меня сразу приходит уведомление о том, что скоро откроется позиция, меня открывает в эту позицию, сразу ставится авто стоп лосс, в последнее время на биткоине я его решил использовать, часть у меня фиксируется по лимитным заявкам, инструмент начинает вкатывать и полностью выхожу из этой позиции. Если бы я здесь как-то пересиживал, втыкают потом против меня еще, видите, плотность. От этой плотности у нас еще рынок дает какое-то движение вниз, точка входа у меня была здесь. И то есть, если бы я там как-то пересиживал, то я бы полностью эту позицию закрыл в ноль и отдал бы на комиссию. А так, у меня часть лимитных заявок зафиксировалась около 700. Я, конечно, планировал, то, что движение будет повыше, ну и часть уже на вкате я полностью скинул. Давайте еще раз быстренько просмотрим эту ситуацию. Забирает в позицию, сразу ставится авто стоп лосс 0.08%. Идет хороший импульс, разбирают круглое, разбирают плотность, забирают часть по лимиткам, начинается вкат, выхожу. И это вот была вот эта вот отработка. Но как вы видите, был первый импульс до 700, то есть самый первый импульс у нас был до этой вот отметки, то есть на 0.7%. Потом был вкат под уровень и потом только движение у нас уже продолжилось. Поэтому если забирать чистый импульс, то движение у нас было на 0,7. Вот лично моя отработка. С данной ситуации я забрал всего лишь 0,5, ну как всего лишь это довольно-таки неплохо. И профит с данной ситуации у меня получился 2230 долларов. Полный разбор моих сделок будет в следующем видеоролике за всю неделю, сможете посмотреть а сегодня я вам хочу показать только данную ситуацию Что мы можем, какой мы можем вообще сделать вывод нам нужно чтобы инструмент хорошо рос в инструмент вошли объемы инструмент сформировал четкий понятный уровень для всех про торговку перед уровнем и это все факторы чтобы зайти и хорошо заработать вот вам четкий пример и это не одна какая-то ситуация с рынка вытянутая с пальца на этих всех ситуациях можно было заработать однако ты не всегда в рынке и не можешь это все замечать. Теперь давайте уже перейдем непосредственно к тому, что я купил на эти деньги. Сейчас мой рабочий сетап выглядит вот так, это Lenovo Legion 5, я уже более подробно рассказывал как-то в отдельном видеоролике, можете найти на канале рабочее место трейдера, очень крутой ноутбук, все полностью ввозит, подключил дополнительно два монитора, все круто, но опять же, я собираюсь полностью себе переделывать рабочее место, хочу уже другой стол, другое освещение, короче, все полностью хочу переделать. Поэтому ноутбук я хочу брать с собой куда-то в дорогу, на родину, куда-то в деревню, чтобы там тоже можно было торговать и заниматься делами. А новое рабочее место уже хочу сделать под ПК. Этот монитор я вам рассказывал, то что использую в основном для VLC, для скринера. То есть, чтобы там быстро закрывать позицию. Здесь я уже непосредственно торгую, но тут у меня может висеть трейдинг view. Камера, свет, чтобы снимать видеоролики. Это следующий свет, который для подсветки. В общем, ничего такого. Это моя жена мне такие вот... Рисует картинки, чтобы у меня все хорошо получалось. <laughs> вот такие вот дела. И, короче, что же я купил на эти деньги? На эти деньги я собрал вот такой вот ПК. Ну как, это не я собирал его. Мне собрал один человек. Его мне посоветовали в Телеграме. Я ему, короче, написал. И он мне собрал его за 2210 долларов. Получилось в белорусских 6300 Полностью уже с работой. Все характеристики я вам сейчас вот сюда куда-то выведу на экран, чтобы вы могли посмотреть, сравнить и сказать, нормально это, не нормальный. Он мне сказал, что должно полностью всего хватать. Также я уже заказал себе еще и третий такой вот монитор, чтобы у меня там все было круто. Кронштейн. Короче, если наберете, ну не знаю, 2000 лайков, да, то я вам полностью покажу свое новое рабочее место. Потому что вероятнее, когда вы смотрите это видео, Новое рабочее место уже полностью собрано. А сейчас что? Сейчас Ленова легион, крутой ноутбук, вообще пушка. Здесь я лично сам никак не принимал участие. Я только сказал, что мне надо, чтобы был ноут, ой, комп тихий, крутой, чтобы он, ну, короче, без всяких вот таких вот, знаете, там проблем, чтобы он уже голову не дурил. А так немного вам тут могу показать. Вот что тут стоит, хотя сам в этом вообще абсолютно ничего не понимаю именно на этот предмет как раз таки на этот пока я решил потратить прибыль с этой сделки я вам могу сказать то что на этой неделе это была не одна такая хорошая сделка поэтому обязательно смотрите следующий видеоролик и также вам хочу сказать то что подписывайтесь на телеграм там я пишу по поводу своих инвестиций какие монеты покупаю это ни в коем случае не финансовый совет но опять же все основное по инвестициям я пишу там также в телеграм-канале вы можете найти результаты моих еще до того как выходят все видеоролики как раз таки именно вот эту вот сделку вы уже давно могли видеть у меня в телеграм канале потому что здесь я публикую как отрабатываю также сразу публикую результат а на Ютубе это все появляется где-то спустя только неделю также здесь это все под фонг все прикольно Короче, можете заходить, там много полезной информации. Всем большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить под него лайк. Также написать какой-нибудь приятный комментарий. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра и всем пока.